Привет, народ! На связи Антон. Детские машинки наверняка в первую очередь ассоциируются у вас с чем-то типа того, что стоит в торговых центрах, сдается на прокат и представляет собой простейшую развлекаловку. Однако сегодня я докажу вам, что детские тачки – это целая индустрия, в которой люди постоянно соревнуются, придумывая все новые и более технически оснащенные модели. А если этот ролик вам зайдет, не забывайте поддержать его лайком и подпиской на канал, чтобы видеть еще больше годного контента. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну а теперь стартуем! Вот скажите, с чем у вас ассоциируется машина марки Феррари? Со скоростью, да? С низкой подвеской, нереальной устойчивостью на дороге, быстрым переключением передачи и, конечно же, с красным цветом. Так, как бы вам сказать, сейчас у нас будет детская Ferrari, да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 На очереди не такая крутая и дорогая марка, как Феррари, Шевроле. У игрушки внушительные габариты, если мы учитываем тот факт, что она по-прежнему рассчитана на детей. Здесь установлены большие колеса, еще чуть-чуть и получился бы Бигфут. Достаточно много места внутри, но и валит она само собой, будь здоров. Причем, чтобы такую махину на столь больших колесах можно было бы так резво сдвинуть с места, разрабы поместили туда аж 500-кубовый мотор. В итоге получился просто идеальный внедорожник, который совершенно с любой грязью и с лякотью справится только так. Его единственный минус – вес. Если вдруг в болото заедете, вытаскивать потом замучаетесь. А это «Мустанг» – самая легендарная и самая популярная тачка в Америке. Если для нас «Мустанг» является чем-то необычным, чем-то желанным, то там на нем разъезжает каждый пятый водила, или вообще не ездит, потому что он ему надоел. Но реальная большая тачка пусть действительно постоит в сторонке, когда у нас есть подобный малыш. Он выглядит прям точь в точках как оригинал, круто валит, способен дрифтить и выполнять трудные трюки. Из-за круглых и больших в меру колес тачка способна гоняться не только по прямой ровной дороге, но и по кочкам со слякотью. Зацеп будет стопроцентным, это я вам гарантирую. Обладатель машинки настолько вошел во вкус со всем этим дрифтом по грязи, что он даже друга оператора снес и вылетел из салона. Вот до чего доводят шалости.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 Мини Купер у меня всегда ассоциировался с чем-то крутым, интересным и в особенности подходящим девушкам. Ну не знаю, хоть я и много парней на нем видел, но по-прежнему остался верен своему мнению на его счет. Да и стоит он больших денег. Куда круче было бы и парням, и девушкам покататься на подобной модели. Ну а что, если вы уже захотели себе что-то маленькое и проворное, то почему бы не взглянуть на что-то настолько маленькое и шустрое? Он выглядит не хуже, ездит бодро, разгоняется на секундочку при своих-то габаритах до 70 км в час со взрослым человеком за рулем. Короче, тачка пушечная. Следующие ребята где-то раздобыли корпус одного из иксов, что от BMW, и оснастили его разными приколами. В их числе большие колеса, укрепляющая рама, фонари сзади и спереди, доп-амортизатор. Ну, короче, что я рассказываю. В общем, взяли пластиковый корпус и нацепили на него все оставшееся, чтобы машина поехала. В результате у них вышел такой вот гоночный трак, идеально подходящий для пустынной местности. Из-за хорошей резины и мощного двигателя на нем особенно приятно дрифтить и входить в повороты. Колеса в меру долго прокручиваются и дают ощутить себя каким-то лихим гонщиком или главным героем следующего форсажа.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 Взял так, выехал деньком, покатался по лесу по кочкам, получил заряд адреналина в кровь и пошел дальше делами заниматься с приподнятым настроением. Кайф! Эта машина имеет чуть более простой внешний вид, чем предыдущая в нашем сегодняшнем выпуске. Однако это совсем не делает ее менее желанной или менее интересной. Производителем стал Ford. Вернее, сделали машинку в точности как одну из Ford. А если еще вернее, то просто взяли ее корпус и дальше закастомизировали его под внедорожный детский трак. От слова «детский» кстати здесь только размеры, остальное совсем не для маленьких мальчиков и девочек. У машины стальные мощные диски, топовая резина, прочная рама по периметру, укрепленная сидушка, крутой двигатель. Короче, машинка очень классная, на ней при желании просто легонько можно проехаться, она все кочки будет убирать. И навалить так знатно тоже можно. Вот еще один пример того, что терпение и труд все перетрут. Парень не один день создавал и модифицировал свой проект. Выезжал на нем, совершая тесты и замеры. Подкручивал что-то, что-то менял. И в конце концов финальным штрихом тачки стало одевание на нее корпуса от гелика и выезд на люди. Гелик получился четырехколесным, очень устойчивым и с высокой проходимостью. На дороге такой стоит как влитой. Единственный минус, который я здесь разглядел, это недостаточное пространство в салоне. Мальчишка вроде как не крупный сам по себе, но будь на его месте кто-то чуть-чуть повыше, уже был бы риск вылететь на кочке за борт. А в остальном тачка огонь. А что это за машина, знаете? Даю подсказку, это та самая тачка, которой Моргенштерн посвятил трек. Да-да, не бойся, называй. Ага, все верно, это Кадиллак.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 Бентли – премиум-тачка, которая всегда была такой, в которой тебе хочется откинуться на заднем сиденье, смотреть в окно или заниматься какими-то своими делами, но точно не гонять. Однако создатели этой Бентли другого мнения. Они решили оснастить ее игрушечный корпус сильным движком, большими хорошими колесами, прочной рамой, суппортами, продвинутыми тормозами и еще многим-многим другим. Что в итоге получилось, смотрите сами –